Здравствуй, мир! Тесты очередные лыжи. И очень вспоминается анекдот про охотника на медведя, когда лапа на плечо. Я понимаю, что шарика уже остановиться не могу. Вот. Я понимаю, что волкал, но реально не могу остановиться, догадываясь, что это за лыжи, потому что какие-то для меня странные лыжи, я их не узнал. Вы сейчас увидите в титрах. Поехали. Реально, вот врать не буду. Естественно, на балдашник. Ува есть только волкал Волкл не узнать невозможно но по катанию, поместить суть-то не в том, что -то узнал твоим глазами, не узнал, вот ноками это какая-то другая лыжа, вот я сейчас просто не знаю какая, но вы в титрах видели я вам мамы клянусь вот первый раз я ее катаю она похожа на лыжи волков, но она немножко другая она не такая как, как скажем ГС, который мне нравился или сел который мне нравился, она немножко другая она реально другая она при этом такая же эффективная в коротком повороте, в длинном повороте, на разбитухе Вообще прекрасно она позволяет и зажаться, и отжаться То есть и на пологом, и на крутом она прекрасно И маневрирует она, и не вязнет она И не душится она там в мягком снегу И в кашу малаш она не вязнет Вот реально, да? Когда я на ней ехал, я начал ее тут же сравнивать с лыжами соседями по категории, которые мне понравились, я начал размышлять сразу, как в топе, не в топе, за что именно там, не за что именно там, потому что они похожи, я думаю, что, наверное, это точно 100% топ, потому что, например, если брать ее, сравнивать с Atomic, как бы, X9, который тоже в этой категории лезет в топ, в моем понимании, то у Томика, например, есть там мертвые зоны, да, когда вот переключается со штырька там на деку и обратно, да, у этих мертвых зоны нет, она начинает работать с самого нуля и пошла просто по нарастающей, да. У этой лыжи намного интереснее задник. Он ре... реально рабочий вообще, то есть там нету никаких ни штырьков, ничего, он точно так же начинает работать с самого начала. То есть вы можете, в принципе, его продавливать, смело прожимать, и он... Он нормальный, он пружинный, он ничего, то есть вы его жмете больше, он больше отдает, как бы все. У этих лыж больше динамики, чем у соседей по категории, да, они реально динамичны, они интересны. Единственное, что вот мне у них вот запомнилось, да, вот по итогу, что они какие-то, понимаете, вот они вроде как бы работают в карвинге, да, они работают в шмарвинге, они там работают там еще в чем-то, они там. Но на них не хочется ничего, на них просто хочется фигачить. Потому что в определенный момент ты начинаешь понимать, что ты вот, в принципе по прямой фигачу, ты можешь сейчас просто раз, заложить и ушел и все, у тебя никаких проблем не будет ты можешь разоржаться в любой короткий поворот Уйти, сделать две дуги, объехать там, трафик, объехать там что-то, и уйти спокойно на опять на разгон. Вообще никаких проблем не будет. Лыжи все дадут, все сделают и все исполнят. Никакой проблемы не будет. При этом будет не то, что не проблема, ты при этом получишь динамику, ты получишь какую-то отдачу, ты при этом почувствуешь себя: Вау, там все четко, там, ту выстрелило, там бум-бум, там адреналинчик там сыграл, там, в ножках там что-то мышцы заиграли, все там, подзабились, ляшечки, все, и ты раз, опять ушел на быструю отдыхать. Очень динамично, очень разнообразное катание Я вот Полагаю, предполагаю Опять-таки не проверял и Лыжа для меня новая Что наверное она в трассе будет идти так же Потому что эти ребята, они как бы умеют делать трассу Умеют делать трассу хорошо Но вот сейчас у меня В дальнейших моей тестовой истории Стоят вопросы. Два, да. Первый, выяснить, что это за лыжи. Второй, продолжить их тестирование в жестких условиях, на жестких трассах, в жестких вообще режимах, да. Посмотреть, насколько они цепкие, насколько они динамичные, насколько они стрелючие. Именно на каком-то там вельветике, на каком-то ледочке. Там. И вообще, как они на подготовленной трассе себя ведут. Они вот на той каше прекрасной, которой я сегодня катался. Но в тех условиях, в которых я сегодня катался, это реально лучшая, наверное, лыжа. Наверное, там одна из самых ярких лыж которые мне сегодня попались в этой категории хай Performance корвинговых лыж. Это было прекрасно. У меня не было никаких проблем с проходимостью, не было никаких проблем с разбитостью, не было никаких проблем с мягкостью там, и текучестью склона. Все было хорошо и на крутом участке, и нормальном, и на полу. Все. Пойду искать их дальше на трассе, на жестком, на вильете. Что мне пропустить? Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за новостями, соцсетями. Встретимся на трассе. Пока.